Добрый вечер, дорогие друзья. А как мне узнать, мы начинаем или еще рано, как мне увидеть обратную связь? Я в зуме никогда не проводила встречи. Так, так, так. А, все отлично. То есть напишите, пожалуйста, мы начинаем? Да, все, все поняла, все поняла. Добрый вечер, дорогие друзья, с вами сегодня компания Витара, и меня зовут Светлана Мелько, я основатель компании Витара, и мы сегодня с вами проговорим о том, что предлагает наша компания, какое завтра событие начнется. В связи со всеми этими событиями мы с вами сегодня проводим небольшую, короткую встречу, обзор того, что будет завтра на событии и, соответственно, проговорим, насколько это важно для каждого человеческого организма и не только, для любого вообще организма, даже животного. Так вот. Наша сегодняшняя встреча посвящена программе очищения. Программа очищения у нас основана на нескольких продуктах, которые представляет наша компания. И они переплетены с нашей концепции. То есть каждый продукт, который мы будем сегодня обговаривать, что он делает, почему он настолько важен в применении. Он составляющая нашей концепции, которая звучит, напомню, следующим образом. Тонкая настройка всех физиологических процессов. В эту тонкую настройку входит первое ⁇ водно-солевой баланс. На втором месте структура сна, то есть получение собственного мелатонина. На третьем месте структура питания, затем структура движения и психоэмоциональный статус. Пунктов этой настройки, их очень много, но вот эти пять ключевых, если мы соблюдаем, Просто правила, по ним живем, нарабатываем хорошие привычки, мы получаем колоссальные результаты. Организм можно поднять с любой точки его падения, если мы соблюдаем вот эти простые, казалось бы, но. Сверхважные правила, по сути дела, это даже не правила, это законы мироздания, законы нашей физиологии. И если мы начинаем вести себя не совсем этично по отношению к этим законам, наш организм выставляет счета, и нам очень сложно затем платить по этим счетам разными патологиями и разными неприятностями. В общем, речь идет о чем. Мы с вами проговорим о следующей программе, которая будет завтра представлена уже более плотно, более масштабно, более профессионально. В том смысле, чтобы каждый человек, кто пришел на этот курс, на завтрашнее первое занятие, вот это вот событие, для нас это действительно событие, потому что сегодняшняя встреча для многих из вас станет ключевой, для, лично для вас, для вашей семьи, потому что мы будем говорить о первой составляющей хорошего самочувствия – это водно-солевой баланс. Вы знаете, когда мы разрабатывали концепцию компании «Витара», мы поняли, что вот эти древние знания, соль, почему так это важно, почему нужно пить воду с солью. Понятно, что клетка не принимает воду, если мы не положили кристалл соли либо в стакан с водой, либо под язык рассасываем, запиваем водой. Клетка не принимает воду без соли. Это, если сравнить макро, да, процессы космоса, то представьте себе, состояние человеческого организма когда собираются тучи вот-вот грянет гром такое ощущение что все в организме в организме сжимается и воздуха не хватает трудно дышать вот скорее бы уже эта ситуация разрешилась и вот мы видим слышим удары раскаты грома затем идет молния затем мы видим что пошел дождь вот таким образом через гром через молнию земля принимает воду мы ничем не отличаемся соль это наш гром это наши молнии когда идет в организм электролит и клетка под разрядами под этими электрическими разрядами открывается, чтобы принять эту воду. Вспомните, если э, кто-то из вас видел, это можно посмотреть в каких-то фильмах, я не знаю, посмотреть какие-то фильмы о животных, э, может быть, художественные фильмы, но... Те, кто вырос в деревне, все помнят вот эти советские времена, когда в колхозах, совхозах, я не знаю, там на фермах хороших, всегда лежит кусок соли, коровы, овцы, другие животные, они лижут соль и идут к корыту с водой. То есть соль, корыта с водой, вот этот поход продолжается целый день, животные интуитивно мудры, они знают, что соль, вода, соль, вода, и тогда организм наполнен водой, водно-солевой баланс, не, нет нарушения, северные олени, когда наступает весна, короткая северная весна, и начинают таять снег лед они бегут к соленым источникам, они пьют с жадностью долго пьют несколько дней они там проводят чтобы пить вот эту соленую воду они таким образом очищаются наша компания предлагает уникальную соль алтайских озер вообще вот когда заходит разговор о соли Часто мы слышим такое, что это морская соль, это не морская соль. Вот я ем морскую соль. Уважаемые коллеги, дело в том, что вся соль на земле, она морского происхождения. Раньше на земле был океан, сплошной океан, суши не было. Поэтому вся соль на земле морская. А уже то, что сделали солью люди трансформировав ее, синтезировали в такое вещество, отбеленное, высушенное особым образом, и еще туда добавляют антислеживатели. Это уже не соль, это некое вещество, которое становится невероятно вредным для организма. Какая же соль ценилась выше золота, когда... Мы читаем историю, мы видим, что не золото запасали, чтобы отдать приданной девушке или молодому человеку, запасали огромные куски соли. Соль ценилась выше золота, потому что соль – это вообще загадочное вещество, подаренное Всевышним на одном... В небольшом кусочке соли, вот э, кубик примерно э, сантиметр по всем этим э, сторонам, можно записать информацию всех компьютеров мира. Соль принимает информацию точно так же гениально, как и вода. Соль и вода это уникальные уникальные творения, и никто до сих пор не знает, что же такое вода, что же такое соль. Если говорить о воде, то современный мир очень интенсивно пользуется фильтрами. Так вот, чтобы мы понимали вообще тему воды, в каждой капле воды содержится несметное количество микроорганизмов. Вода – это живое существо за счет того, что там живут микроорганизмы. Несметное количество микроорганизмов. И вода, пропущенная через фильтры, любые фильтры – это уже, опять же, не вода, а некое вещество. Вода в идеале она должна быть вот природной, из природного источника. Но так как мы живем в современном техногенном мире и не имеем такой возможности, то в наших условиях, поверьте, выгоднее для организма выпить просто воду из-под крана, отстояную, вот три литра воды. Отстояли несколько часов. Такую воду выгоднее выпить организму чем ту воду, которую пропускают через фильтр, потому что нарушается полностью вся ее структура. Вот, поэтому... Это очень спорные вопросы, но это знания, которые нам несут микробиологи. С этим очень сложно спорить, если сидит человек, который занимается фильтрами, и человек, который занимается микробиологией. Поверьте, в этом споре выиграет всегда микробиология. Микробиология всегда за естественное, природное, натуральное, потому что выше знаний. То тех, которые дает нам само мироздание, сама, сама Вселенная, как она устроена, ничего быть не может. Последнее время мы видим такие изобретения, такие приспособления по поводу того, что органика вся настолько меняется настолько она трансформируется, что бедный организм уже не знает, куда от этого бежать. Это очень печально, но мы знаем вот, вот именно вот этот неприятный факт. Так вот, задача нашей компании – подарить миру сегодня чистую органику. И наша соль Алтайских озер, вот так она выглядит в расфасовочке, вот эта соль, крупная соль. Серого цвета, с такими темными вкраплениями. Эта соль по определению она в десятки раз превосходит по качеству, по минеральному составу. Все соли мертвого моря во-первых во вторых там содержатся природные циолиты которые несут нам невероятную пользу там в нативном виде находится биодоступный магний калий кальций если перечислять те минеральные вещества которые содержит эта соль нам не хватит сегодняшнего вечера поверьте что эта соль это не просто вот, наш каприз, да? Вот мы выбрали эту соль и говорим, что она лучшая в мире. Это исследования, научные исследования алтайских институтов. Этому они посвятили более 35 лет. Эти исследования начались еще при Советском Союзе. И мы имеем точные научные данные, что есть эта соль, какую огромную пользу она несет нашему организму. Вчера на встрече, если кто-то был, мы говорили о бактериальной дистрофии. То есть, если на русский язык перевести, знакомое слово дисбактериоз. Так вот, проблемы с дисбактериозом великолепно решает простая и чудодейственная алтайская соль. На месте соленых озер Алтая раньше был Древний океан. И там сохранились, естественно, архибактерии. Вот это аборигенная микрофлора, которая сегодня нам дает огромные силы. Микромир, который существовал, ну, может быть, даже миллионы лет назад. Дело в том, что бактерии. Все эти микроорганизмы, они живут вечно, как и мы с вами, если говорить о, об организме вообще, из того, из чего мы состоим, мы, каждая наша клетка, весь наш организм, внутри нас, наружи, вовне, мы все состоим и дышим и общаемся на всех уровнях с, с микроорганизмами, поэтому, если говорить уже о о том как устроен этот мир понятно что мы приходим из вечности и уходим в вечность даже на уровне микроорганизмов бактерии они не они живут миллиарды лет они путешествуют по всем галактикам и ничто их не остановит и это настолько удивительный мир и если начинать хоть чуть-чуть познавать его, вам никогда не будет скучно. Он захватывает своей загадочностью, сказочностью, красотой. Поэтому вот такое простое и необыкновенно чудодейственное решение мы предлагаем, что касается водно-солевого баланса. Кристалл соли Алтайских озер рассасываем под языком, Запиваем водой, особенно по утрам. Нужно нам взять горячеватую воду или воду ну, где-то от температуры тела температура кишечника 40 градусов поэтому вода до от 20 плюс 28 до плюс 40 это нормальная вода для организма особенно по утрам когда нужно завести весь этот механизм дать энергию соль она нам дает энергию тот организм, который страдает недостатком соли, он обесточен, нет энергии. Попробуйте пить воду с солью каждое утро, каждый стакан воды, пить, рассасывая кристалл соли, и вы почувствуете, как это чудо начинает работать в вашем организме. Включите механизм нормализации водно-солевого баланса. Люди обычно до 40 лет, иногда до 60, смотря в какое время они узнали эту информацию, они просто засушенные, как мы их называем, засушенные. сами понимаете, что ребенок рождается, у него в клетке очень много воды и когда человек начинает болеть стареть умирать, у него критическое количество воды в клетке так вот это все можно повернуть вспять и это самый главный секрет молодости и вечной юности у нас в компании витара есть вот этот пятый пункт психоэмоциональный статус и мы запускаем скоро вот такой продукт он более такой неощутимый, этот продукт будет называться клуб юных долгожителей, где мы через пропаганду своей системы, своей концепции будем давать простые решения для сохранения молодости, юности просто вечной. Дело в том, что... Неважно, когда э, наступит тот час, э, последний на этой земле у этого тела, э, когда кого ждет из нас некий кирпич, э, важно то, в каком состоянии мы будем жить до этого часа. Э, мы продаем хорошее самочувствие, красоту и молодость, и соль, вода, даст вам невероятный скачок в обратную сторону к молодости и красоте. Ваше тело, оно нальется силой, нальется мощной энергией, но нужно потерпеть. Водно-солевой баланс можно восстановить, если мы начинаем пить соль, как мы говорим в графике, не просто когда вспомнил, вот, вот я вспомнил вдруг раз в неделю и выпил, что-то там я где-то слышал. Для того, чтобы начать вот этот процесс, нужно соль везде ее ставить. Вот на каждом вашем столе в доме, на каждой тумбочке поставьте небольшую малюсенькую салоночку, насыпьте там 3-5 горошинок соли чтобы вы везде, прямо вот везде натыкались на эту соль, вот, и тогда вы выработаете вот эту колоссальную привычку, и вы пойдете к молодости и красоте, это не просто слова, наша соль, на самом деле это не коммерческая составляющая. Вот эта баночка соли, она такая тяжелая, 250 грамм, она стоит у нас 150 рублей. Поверьте, это не коммерческая составляющая. Наша соль – это наша миссия. Подарить сегодня миру водно-солевой баланс, научить людей не стареть, вообще не стареть. Если мы начинаем дружить с солью и понимаем, насколько это колоссально для организма, вы получите этот чудодейственный эффект. Так вот. Водно-солевой баланс нормализовать, вот чтобы вы были прям вот наполнены, клетка ваша была сильная, иммунный статус ее был такой мощный, потребуется год. Понимаете, это нельзя сделать за месяц, это нельзя сделать за три месяца. Это будут улучшения, это будут какие-то сдвиги. Но чтобы выровнять это состояние, если вам уже хотя бы 25, а вдруг это 30, а если вам 50, да еще с хвостиком, а вдруг вам уже 75, нужно потрудиться. Это работа, это приятная работа, но ее просто нужно делать. Наработать, повторяю, вот эту хорошую, колоссально значимую для вашего организма привычку – питье воды с солью. Итак, первый шаг. Берем стакан воды утром и медленно, рассасывая под языком, кристалл соли, пью, запиваем это водой. Есть такая обычная формула для понимания, как это делается. Воду мы как бы едим с солью. Нет ощущения, что мы ее пьем. Вот просто взял и опрокинул кружечку. Это знаете, как из анекдота, си Вася? Нет, мы ее медленно выпиваем. Пошла соленость. Вы прямо так вот э, вкусно чмокаете, вот прям вот рассасываете соль, чтобы пошла вот эта соленость. Пусть она э, обволакивает всю вашу ротовую полость. Пусть она с утра убирает вот те патогенные микроорганизмы, которые поселились за ночь в их ловили из воздуха, из э, э, очень... Э, Лев Косиль был эстетом, он был настолько вот великолепным эстетом, и он всегда вот об этом говорил, что вот этот неприятный запах утром изо рта, это ничто иное, как работа патогенных микроорганизмов, тех микроорганизмов, которые работают без воздуха, при закрытом, когда рот закрыт, Ночью начинают работать вот эти патогенные микроорганизмы, они размножаются, и вот этот неприятный запах, он появляется, потому что они ночью очень много трудятся, а в 2-3 часа ночи Паразитарные составляющие, без которых, кстати, мы жить тоже не можем, это отдельная тема, и мы на наших вот этих курсах обязательно эту тему проговорим, что не нужно их бояться, с ними нужно дружить, потому что это целые цивилизации, которые выстроили у вас страны, города, планеты, нужно с ними договариваться и вести себя так, чтобы лишние ушли из вашего тела, ушли из этих, Галактик, и переселились в другое место, чтобы осталось у вас ровно столько, сколько нужно для вашего гармоничного микробиома. Так вот, питье воды с солью стоит на первом месте. Соль. Забирает воду у патогена, и он становится мертвой органикой. Почему мы просаливаем рыбу, почему просаливаем мясо, и оно тогда не портится? Именно по этой причине соль забирает воду у патогена, он становится сухим, и он умирает. Вот что делает соль. Переоценить это невозможно. Не забывайте о том, что все среды нашего организма, они соленые. Посмотрите выступления, какие-то ролики есть в интернете. Академика Болотова, как он здорово об этом говорит. Лимфорапа, что нужно пить воду с солью, просаливайтесь, вы будете очень довольны этим эффектом, но, может быть, не сразу. Почему? Потому что человеком правят токсины. И для того чтобы избавиться от основной порции этих токсинов придется поработать не бывает панацеи панацеи не бывает но соль в некотором роде это для организма живого хоть животного хоть человека это панацея особенно для таких как вот человеческий организм но ну, мы просто потеряли эту культуру, я не говорю, что все, но, в общем-то, наблюдая и когда вот путешествуешь по разным странам, видишь, что эта культура она исчезает даже у арабов. Представьте себе пустыня Фанит. И она забирает воду организма ежесекундно. Ну как можно выжить в температуре 40, 42, 52 градуса? Все, человек высушенный, а он при этом пьет воду без соли. Это для организма, это приговор. В такой обстановке очень резко организм стареет. Очень резко организм стареет. Там в 30 лет женщина уже может чувствовать себя так, как будто ей 50, а то и больше. Это все из-за водно-солевого баланса, из-за нарушения. Итак, мы с вами проговорили про соль. И вот таким образом завтра мы будем говорить с вами про чай очищающий, восстанавливающий. Сейчас, одну секундочку. Вот так выглядят вот эти удивительные травяные сборы, созданные по технологии сохранения всего живого. Чай очищающий, восстанавливающий – это братья-близнецы. Эти формулы пьют обязательно вместе. Восстанавливающий чай утром, а очищающий вечером. Он еще у нас называется почечный чай. Чай почечный. Мы вам расскажем на наших занятиях подробно, что же делают эти удивительные чаи. Затем мы с вами очень подробно, прямо вот с пристрастием, поговорим вот об этом продукте. Этот продукт, я не знаю, видно или нет, он называется микробиом. Серия продукта микробиом. И те продукты, которые входят в эту серию это микробиом иммунитет микробиом желудок печень сосуды сердца мозг суставы легкие почки 8 позиций 8 позиций тех порошковых форм и основная там фишка это бактерия сенной палочки или Бацилус субтилис, бацилус лихиноформис. Сенная палочка в организме работает как интерактивный медицинский центр. Она ставит диагноз, когда мы ее потребляем. Она находится в споровой форме. Через 20 минут, когда мы ее проглотили или просто промазали десна или намазали на кожу, через 20 минут она раскрывается и начинает работать с нашим организмом. Сначала они, вот эта колония микроорганизмов, диагностирует вас, затем начинает вырабатывать или индуцировать те вещества, которые необходимы именно вашему организму. В этом смысле заменить ценную палочку каким-то другим микроорганизмом невозможно. Дело в том, что мы живем на земле, рождаемся, вырастаем, стареем, там, молодеем, неважно, нас везде преследует сенная палочка. Когда мы собираем фрукты, овощи, ягоды, берем чернику с куста, вот она окутана такой сизоватой дымкой, там сидит сенная палочка, она защищает плод. Когда мы съедаем с дерева что-то, да, с кустика, берем ягодку, вот это самое ценное, потому что мы потребляем вот эту сенную палочку, она в нашем организме творит просто чудеса, без нее мы жить не можем, с ней происходят все процессы жизнедеятельности растения и живого организма. В нашем продукте используются уникальные штаммы сенной палочки, которые работают на созидание организма. Сенная палочка настолько удивительна, и этой удивительной бактерии мы посвятим целое занятие, а может быть даже два занятия, потому что об этом удивительном микроорганизме можно говорить, ну, месяцами напролет и времени будет мало и вот этот удивительный продукт микробиом он представлен вот в этой программе образно мы его назвали очищение то есть это то с чего организм уже пойдет совершенно на другой уровень на другой уровень хорошего самочувствия и конечно это тоже продукт геронтологии вот. Следующий продукт, который будет представлен, и он находится в этой программе, это продукт, который мы используем для того, чтобы, скажем, созидать прямую кишку. Он называется кандела пижма, кандела мускус. Вот сейчас я держу кандела пижма, вот такие удивительные свечи которые работают на то, чтобы желудочно-кишечный тракт был восстановлен. Почему кандела мускус и кандела пижма? Потому что они разноплановые, эти свечи. Кандела пижма работают на восстановление микрофлоры, на как раз на то, чтобы растоксинить очень мощный организм. Кандела мускус, она работает несколько иначе, она снимает воспаление, она работает на восстановление соединительной ткани, что это для любого сегодняшнего современного организма это крайне важно. Сейчас такой мир, мир прививок, мир УЗИ, Дети это вообще отдельная тема, мы когда-нибудь с вами посвятим этому просто вот целый пласт встреч, когда мы будем говорить о детях, что же делать, потому что СОС, просто СОС кричит эта тема, нужно успеть, чтобы очередной ребенок не попал под вот этот страшный огонь прививок, когда статистика нам говорит, каждый сотый ребенок умирает либо парализован, если он справился с этим, то в любом случае начинается какое-то хроническое заболевание. Эта тема страшная, но мы о ней не можем молчать, мы очень много это пропагандируем. Много времени мы провели с Петросян Натальей Петровной, это очень даже ну, как бы известный академик микробиолог, она известна всему миру, и она просто до хрипоты всегда кричала: "Не делайте детям прививки!" И научно это обосновала и приводила такую жесткую, опять же, статистику, к чему это приводит. Таким образом, в сухом остатке у нас сегодня с вами, завершая нашу встречу, значит, мы с завтрашнего дня начинаем вот занятия курса очищения по моему это будет 6 занятий 6 занятий где мы будем все это по полочкам раскладывать почему нужно именно этот продукт есть как его нужно употреблять то есть это будет такая школа азбуки на всю оставшуюся жизнь вы поймете Почему вот эта формула, которая предлагает Витара размочить организм, растоксинить, то есть сначала размочить вода с солью, потом растоксинить. Мы предлагаем конкретные инструменты, органики, которая поможет вам сделать это совершенно феноменальным образом. И используя вот эти продукты, самой природы, живые, не синтезированные, не трансформированные, никаких трансгенов. Знаете, как есть ну, много западных производителей, как они выращивают травы? У них зачастую травы даже не сеянные. Вот я называю это висячие сады семирамиды. Где-то там на двадцать пятом этаже Растет лопух. Как вам это нравится? Вот он даже не на земле растет, а на биомассе лопух или, друг, или черника та же. То есть вы понимаете, что это уже галимый трансген. Мало того, что это ГМО. То есть пока у нас еще жива тайга и дикоросы Алтая и Сибири, мы можем рассчитывать на то, чтобы заводить организм и исцелять его природными, нативными средствами, без изменения матрицы, без внедрения каких-то там, знаете, манипуляций с этим продуктом. Дикоросы никогда ничем заменить нельзя. И это факт, научно обоснованный факт. Никакие... Технология не выше самого Господа Бога, и это известно. Просто иногда реклама, какие-то вот такие ходы пытаются подменить вот эти понятия, но все больше и больше людей возвращаются к тому пониманию, что только матушка природа может нас сегодня вырвать, из того состояния, в которое человечество сегодня себя загоняет. Мы э, все люди грамотные, сейчас настолько все продвинутые в знании, что э, понимаем, э, время сейчас удивительное, но непростое. Наш мозг трансформировался, мы уже другие, э, ДНК – трансформировалась, мы уже другие, и формула органики, она полностью поменялась, и все фармацевтические концерны, они схватились за голову, те формулы, которые они делали, допустим, несколько лет назад они работали, а сейчас это превратилось в яд, в самый настоящий яд, Поэтому нам сегодня выбирать либо путь, где мы покупаем билет в один конец, и он известен, либо мы идем путем самой природы и начинаем исцеление, но только теми средствами, где нет изменений. Вот как природа это нам дает? Так мы это и потребляем. То есть э, наша компания э, идет именно по этому пути. Это очень сложный путь, поверьте, очень сложный путь. Но э, мы видим, насколько цены, вот те, э, э, да, цена тех результатов, которые получают наши клиенты, это переоценить невозможно. Э, уважаемые коллеги, я так понимаю, что завтра начнется первое занятие. Эти курсы будут продолжаться 6 дней. Расписание, расписание, я думаю, что дадут наши спикеры. Вот это первое, в смысле, наши модераторы, простите. Вот я хотела посмотреть, нет ли тут какой-то записочки где бы это можно уже посмотреть вот значит следующий момент это вся программа все эти курсы насколько я понимаю будут будут стоить 89 евро или на русские рубли 6500 рублей то есть пройдя вот эти курсы вы можете их уже с сегодняшнего дня покупать, открывать свой личный кабинет и покупать вот этот курс. Это первое, так что мне еще сказали сказать, по-моему, все, по-моему, все. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодняшняя наша встреча подошла к концу, и в заключительной части я хочу вам сказать, что те, кто по какой-то причине не успеют попасть на, на эти курсы, ничего страшного, мы сейчас начинаем работу со структурой изи если я правильно ее назвала, еще не выучила до конца. Вот. И мы будем с вами трудиться, надеюсь, долгие годы. Нам есть что сказать, нам есть что предложить. А наша с вами задача продвигать вот эту идею по всему миру. Витара сегодня – это как служба безопасности в наших Ваших собственных микроорганизмов, созидание микробиома человека, наша тема, наша глобальная идея и, и наша миссия. Всего вам доброго, надеюсь, до завтрашней встречи. До свидания.